Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Вчера вечером захотелось не ушиться, причем так захотелось, что хоть волком вой. Подорвался сразу же в магазин, а там из более-менее свежей только лосось. Все остальное какая-то невнятная заморозка. Поздно приехал, что говорить. Ну и взял половину рыбины, переднюю, та, которая с головой. Из головы сразу же вчера приготовил ухку, порадовал себя. А вот что делать из остальной части? Решил пирог. Вернее, половину оставшегося засолю, а вот вторая половина на пирог пойдет. Кости и ребра сразу в кастрюльку с водой. Пусть проварится минут 10-15. Пирог будет чрезвычайно простой, но будет очень вкусный. Жирная семга вообще великолепно сочетается со шпинатом. Но его перед закладкой в пирог надо предварительно подготовить. В разогретое масло шпинат и немного лимонного сока сразу же. Семечкам здесь, конечно, не место. Надо убрать. Ну, и соль, конечно же, лишней не будет. Одна-две минуты, шпинат осядет. Тесто я взял готовое. Подойдет, кстати, абсолютно любое. У меня песочное, но можно и слоеное брать. Не важно, там, дрожжевое, дрожжевой, какой вам нравится. Какой есть, такое используйте. Шпинат, между тем, готов. Видите, он уже весь осел. Отлично. Начинаю сборку пирога. Нижним слоем пойдет моцарелла. Затем рыба. Положу целиком, прямо на шкурке. Просто мне так нравится. Захотелось мне вот так вот. Ну и теперь шпинат. На этом можно было бы уже остановиться, закрывать пирог, но к этому сочетанию вкусов просто вот идеально подходит белый соус. Муку надо обжарить в сливочном масле. По сути, это вилютен на рыбном бульоне, только по упрощенной технологии готовится. Вот так вот. И теперь бульон вливаем по частям. И не торопимся со следующей частью, пока предыдущий полностью не размешался вот до однородности. Тут главное не торопиться и не отвлекаться. О, отлично. Ну, теперь соль и перец по вкусу. Отлично. Готово. Кстати, духовку уже пора греть. 180 градусов верхний и нижний нагрев. Остается закончить сборку пирога. Заливаем все соусом и сверху еще один слой сыра. И накрываем еще одним листом теста. Край тщательно защипать. Ну и чтобы никто не перепутал, с чем, собственно говоря, пирог, надо его, соответственно, украсить. Декрасы еще можно яйцом смазать. Все пора тратить в духовку. Все духовки пекут по-разному. В моем случае уйдет примерно 45 минут. Готовому пирогу нужно дать постоять, слегка остыть, ну, по крайней мере, полчаса, иначе начинка будет совсем уж жидкой. Ждем. долгожданный момент пробы вы видите насколько он сочный, обалденный просто конечно можно было бы нарезать кусочками лосось сюда уложить, тогда бы более равномерные были слои, но в разрезе цельный кусок выглядит на мой взгляд более эффектно так. и слушайте, вот это сочетание все таки даже по запаху шпината таким макаром приготовленного с красной рыбой великолепно. Просто великолепно. Так. Это, конечно, уже ножом и вилкой есть такие пироги. М -м -м -м -м -м -м. Чудесно. Рыбу-то я не солил, но шпинат с солью и с лимонным соком приготовленный вот такую класс классную кислинку дает. И соус тоже а, солоноватый, со стринкой, такой нежный, честный, с насыщенным рыбным вкусом. М -м -м, чудесно. И тесто, очень-очень тонкий слой. Великолепный пирог. Просто готовится. Рыбу не обязательно красную. Можно использовать любую белую рыбу. Будет классно и здорово. Главное, чтобы костей было немного. Потому что Я должен такие скорее с горячим чаем съесть плотненько так великолепно готовьте очень просто и быстро спасибо за компанию за лайки за дизлайки за репосты всем пока